Так, ну вот, ребята, все-таки вернулся я домой. Сейчас будем распаковывать чемоданы и посмотрим, что я взял с собой. А с Ростова привез. Вы не приключайтесь. Так, распаковываем, ребята, чемоданы. Ненавижу уже отпуск. Так, мама проверяет чемоданы. что Не знаю, попробуй. Даже доехала, не доехала. Сейчас посмотрим. Что там угадай? Угадайте, что стухло. А, ну это грецкие орехи. Грецкие орехи. Это, наверное, грецкие. Это грецкие орехи, они молодые, кто то хотела. Вот такие Вот такие они зеленые, ребят. А вот такие они уже будут. Когда... вырастут. <связывая> Ух ты! примялась. Две. Подмялись. Но их надо срочно есть. Как по пахнет. Мама. Вот они, наверное, и пахнут. Фиф! Фиф! У -у -у. Вот сколько орехов. Так, смотрим, что в другой сумке. Фиф, фиф. Фиф. Фиф, фиф. Где путь, где Мама зови. <связывая> так, начинай, наверное, вот это ну давай с этого. Тихо-тихо-тихо. Я так чувствую, что я сейчас... Ладно, пускай помогает. Ну подожди, это грязное, все, мня-мня. Надо все помыть, сейчас мама помоет. Смотри сколько. виноград, смотри, А вот это за первый их не урожай в этом году. Подмялись, да? Одна. Нет, тут что-то... Что там покажи? Какой-то апсе. А кто? А, топсе. <связь> а, пошла не валяшка, сейчас будет рвать. <связь> О! А такое? Это Трюкова. кизил. К, а, кизил. Кизил вкусный. Это чтоб у кого живот болит или еще что-нибудь? Прямо с а, можно банки съедать. Банки абрикосового варенья. Да, это Андрюхина мама тут надавала. Сначала надо вот это вытащить. А Всё, надо... Ты так не вытащишь, пока ты из фрукта не вытащишь, зай. Да. Виноград Андрюхин, посмотри какой. попробуй. сливы. Вот такой Андрюхин виноград растет. Прям сорвали перед уездом. Такой виноград. Показал да? Персики. Это персик с его дерева первый урожай. Не с его нового, а с его. Ну с его какая разница. А, никакой. Громатейки. Слева смотри сколько. Вот такой виноград это, наверное, покупная. Вот это покупная. А это вот. Тут кишми, какие-то сорта не помню. Все, буду мужа каждый. Вот раз этот туда можно отправлять одного. И отдыхать, само зажигать. Не знаю, Убедай, что тут. О всем моим похождениях. Заснял? Да. Морская соль? Нет. Ага. Сало толстое, которое ты даже не видела. Сало нам с тобой. Савва, душа. А вот а еще сало. Думаешь? Смотри, а? какое сало. Да, это орешки. Посмотри, что там. Ну ты так думаешь? Да. Посмотри, что там. И сунуть надо сыну нос. Вот везде, прям у него везде Аккуратнее Аккуратненько потом, не по мне. Еще и не по мне. Это подарок с моря. И а вот, за хвост? Нет, ты вот эту еще распечатываем. мы еле ее чтобы не поломалось. На Нет. Смотри, шипы там не отрежь. Рыба-шар или рыба-е... Вот that. это, вот это у нас скотч отрезать. Тут оно получится, я его затрону. Аккуратней, колючий. Настоящий? Да. Это опасно, если у колодца. Его вот смотрите, какая штучка красивая. Он не живой, наверное. Ну, глаза не живые только. А так он сам видит живой. Я представляю, ночью проснуться Нет, самое интересное, я если не на не него сесть. Но ну, если ты на потолок умудришься я сесть, я тебя поздравлю. Ну, а тёща бы показать? Помогите, смотри, смотри. Да, как ты заказывал? Там, короче, два вида масла. Одно с запахом, одно такое. Что там привез? Мам, вот грецкий орех какой, как растет. А вот такой он уже впоследствии. Покажи я это. тебе, нет. Это маме на брелоке купил. Покажи. Это что? Ну, вот, я... да. ну, покажи зрителям-то. Сушеные эти, как они, персики или как они? Абри... Абрикосы. Абрикосы. Какой магнитик привез Лермонт? Распотрошили все. Мам, смотри, книжка. банки абрикосов. Будете читать. Ручки покажи. Похоже на дерево, Бар. Ой, ой. Да ну, чуть ел, Но ее надо мыть. Это ты в чем тут взял там? Что нет, там за чучело? Интересно, нет, что, нет, что нет. внутри? Из чего она миндаль? А, миндаль. Миндаль в каком-то соусе. Да, да, я тоже их ела, между прочим. Так ее надо прежде чем есть мыть. Спасибо. Да. Мам, иди